ночь темень я только перегнал свежекупленную машину да это мандео третий косяков много по кузову например Но самое главное то что нет тормозов еле-еле где-то что-то хватало Но видно что их нету и сидит сломана пружина она просто лежит мордой Лежащий полицейский преодолевает переползает днищем с другой стороны, спереди, то же самое. Не знаю, насколько видно сейчас. Зад нормально торчит. Есть чем заняться с машинкой. Ну что, первый раз вижу машину при свете дня. Купил в темноте. Так, видно слой шпаклевочки. О, хороший слой. И крыло варивать надо. Или заново накидать шпаклевки. Пороги с обоих сторон. Как я сказал, передние и сказал, перебить этих нет. По кузову она такая многострадальная. Ну что? С этой стороны мятина. Ну как и есть. Вот я разобрал, вытащил все Вытащил кулак, собственно, со стойкой Стойка выглядит вот так Матизатор тоже мертв, но видно, что он меньше И не выходит Оказывается, что должен выходить То же самое касается диска тормозного Видно, нет выработки На замену ну, Зима темнеет быстро я накупил запчастей на нашего коня. Сейчас он стоит на зарядке. Два Аморика. Аморик фирма МИЛС. Такая Не знаю, не пробовал. Но я пробовал с другими ее запчастями. Принципе, на рабочие. Просто то, что хотелось бы там Каябу и прочее, либо стоит дорого либо в наличии нет. Соответственно, опорники. Опорники вам брать всегда хорошие. Взял СКФ. Полный комплект всего и вся. Пыльник. Колодки задние. Они идут вот с такой металлической пружинкой. Тоже минус. Ну и новые басты Что очень приятно. Это передние. Передние идут без этого, они, я понимаю, идут с упором. Да, правильно понимаю? Да. Здесь идет такой пружинный упор встроенный встроенную в проводку. Новые тормозные диски, потому что те диски превратились неизвестно нашу фирму. Конечно, сад. Здесь нет, не сад. Ну, железо она пойдет. Ну и, разумеется, комплекты с поршнями полностью ремкомплекты с опортов. По две штучки перед и зад. Задний поршенек он такой вот под шестигранник выпил имеет. Перед тем, как это все добро устанавливать, я думаю, немного стакана изнутри вот, ржавчину все подшкурить. И банкой красочки пройтись. На несколько лет продлить жизнь автомобиля. Погодка у нас вот такая. Заваливает снегом, особо не поработаешь. Но я решил, пока снег валит внутри гаража, собрать мои заснеженные комплекты. Соберу пока подвесочку, а потом, когда погода более-менее прояснится, чтобы за один раз раз ее поставить и и поехать. Не знаю, какой по счету день. Машина стоит вот в таком виде, что я сделал, получил запчасти. Вот мои стоечки. Сейчас я разберу суппорт, ну точнее откручу от машины. Начну, наверное, с заднего. Вот я вот такую баклажку. Не дырочку сбоку вырезал, то я засуну шланг. Шланг тоже просит замены уже. Ну, я их закажу пока. Пока переберу суппорта. Взял болгарку. Один задний суппорт зачистил. Ну, насколько можно, куда подлезет болгарка. Понятное дело. Сейчас вот поршень еще выкрутим. Вот здесь пойду все, чтобы чистенько было. Следующий вот этот вот, нарост ржавчины. Этот удивительное дело работает, высунулся он до самого конца. Этот закис насмерть. Может быть этот не, не удастся спасти. Посмотрим. Задние тормозные диски вот в таком состоянии. С другой стороны еще хуже. Просто это слой ржавчины, который никаким токарным станком не вычистишь. Поэтому я купил новые диски. Новые диски, самые дешевые, какие только можно Пришли вот в такой серенькой коробочке Даже в автодоке удивились Продавцы говорят, что такое может быть А тут еще рублей По виду такие же Сейчас сравним Скорее всего оно, оно самое uh -huh. Похоже Собрал я тормоза, начал их прокачивать Но оказался небольшой сюрприз Сейчас я покажу Сгнили трубки Видно сейчас фокусы Просто при закрутке это все посыпалось. Но я решил не сдаваться. Давно я купил набор для вальцовочки. Пошел, купил 10 метров медной трубки и сейчас понемножку веду. Надеюсь, получится без да. без протечек. Трубка вывел. Сейчас я ее заведу. Вот здесь завальцую сначала, одену штуцер. И потом протяну сквозь эту. И здесь прикручу. Самое приятное, что, как оказалось, на самом блоке АБС есть меточки. Какой контур куда идет. Вот задний правый, задний левый. Ну, сейчас я задний правый делаю. После того, как собрал тормоза, занялся ручником. Надо же поставить, чтобы ручник работал. Чтобы снять троса ручника, они тут на насмерть. Вообще не двигается Ну судя по их внешнему виду Последний раз они наверное, в 2003 году и ставились Но Надо снять с крепежей С резинок глушитель Потом отсоединить Вот такую вещь Называется термозащита Потом уже ну соответственно, Открутить центральную гайку И Я ее Благо смог подлезть и немножко ослабить Ускорить этот процесс Гайковерком и вот уже можно вытащить трос один. сейчас с другой стороны залезу, тут второй вытащу. Трос ручного тормоза с этой стороны... Сейчас покажу. Вот с этой стороны должен фиксироваться определенной скобкой фиксатора. Но мне его не досталось. Трос просто был примотан нейлоновой стяжкой. Фиксатор похож вот на такой вот. Видно? Вот он, черный я вышел из положения можно его заказать оригинальный стоит он что-то там ну, рублей 500 одна штучка но его надо ждать это неделю из за такой ерунды не хочется оставлять машину на домкрате я пошел в магазин купил вот такие вот стопорящиеся гайки а нашел вот здесь вот внутри был 12 12 миллиметров размер ну, замерил на старом трассу штангелем и Танкер замерил вот это посадочное место внутреннее, И заказал пошел, Эта штучка стоит 10-11 рублей И в наличии всегда есть Над глушителем висит Вот такой термозащитный экран Но от него он просто там лежал Благо не выкинули, не потеряли Дыры превратились неизвестно во что Я думаю вот сюда вот поставить Заплатку на клепки Везде здесь, здесь какие-то дела На строение И обратно поставить это счастье Теплой экрана я восстановил таким образом, приклепав кусочки нержавейки и серединку рассверлив сверлом на 10. Здесь уже не держалось, здесь не к чему клепать. Я сделал вот такое ухе, изнутри подложив ну, кусок железки. Здесь тоже. А сюда у меня просто, ну, я не знаю, что вставить. Я решил вопрос просто, вместо. Точнее все равно не хватает решай. Крутить просверлил тоже четверочкой. Пробуем. Задние пружины. Видно, что здесь протерлась до металла. Это полимерное покрытие, пластик. И вот это вот все со временем начинает ржаветь и пружина лопается. Чтобы этого избежать, у меня есть быстросохнущая черная краска Хаммер. Называется Младший, брат, молотка. Ну, отечественного производства на импортных комплектующих. Сейчас я ее нанесу, феном подсушу и, и в пути поставлю на место. Сама замена простая, здесь такая крышка, она же не крутится, задняя стойка, она уходит в пружину, пружину стягиваешь, выкрутил, махнул амортизаторы. Тут главное правило, открутить сразу с двух сторон, стабилизатор не по одной стороне меняет, тогда эта штука уходит вниз, и достаточно свободно висит, можно воткнуть, прикрутить, ну и... Когда разбирать, собирать, будете обязательно смажьте эту штуку. Сейчас так потом придется когда-нибудь залазить в нее. Забавно, датчик положения кузова. Потому что фары ксенон. Покрасил красочкой, пусть сохнет. Я ее нагрел феном немножко, пружину, чтобы она теплая была. Чтобы быстрее подсыхала. В принципе, быстро сохнущая краска сохнет в течение часа. Поэтому пока есть время... Пока есть время сейчас, чтобы не заинтересить, поменяю катушку зажигания. Она у меня искрит, и перелички выдают ошибку по первому цилиндру. Сейчас мы его снимем, провода шли, и продолжим. Катушку я взял фирмы Bosch. У нее немножко другой, более высокая. Сама она более высокая. Катушка более высокая, соответственно, к ней идут, бош прикладывает вот такие вот винтики, тоже более длинные, для того, чтобы ее прикрепить вот сюда. Сейчас это все выкрутим и пойдем. дети нет, нет. В общем, замена простая ну, в общем, катушечка и где-то вот по первому цилиндру она все время искра проскакивала но ну, похоже там какая-то трещина ладно ставим новую Это дешевые сыромятина, но здесь есть климо. Предположу, что сыромятина но не совсем. На место. Так, надо делать вот так. сделал. В ну, общем, все, собрал. Сейчас убираюсь, потом заводим, смотрим, проверяем. Ой, все защелкнул. Сборка тут нехитрая. Ну что, пробуем. Заводим. Как там катушка наша? Ну, все работает ровненько. Катушка то, надо. Сейчас на ходу проверим. Заехал я на яму, что-то попытаюсь снять за счет катера и залью промывку двигателя перед тем, как заменить масло. Так, там, больно жидкое. Ну что, запускаем двигатель, даем письмо поработать, что, что радует, пока промывка там работает. Потом снизу полностью сухой. Никаких масляных подтеков, ничего. Это приятная такая мелочь. Перед тем, как менять масло, надо взять фильтр новый. Хотя бы внешне приложить, что он такого же размера. Потому что сюрпризы с подбором запчастей всегда бывают. Чтобы не ставить потом старый фильтр. Из всех процедур больше сегодня люблю менять масло. Все более грязная работы в машине еще надо придумать. Как всегда у Форда 15 головка. Масло черненькое. Ну, логично, хозяин прежний обычно не меняет масло для продажи. Если поменяно масло, это повод усомниться в машине хорошее. топливный фильтр. Это бензобак. Понятно, это конец машины. Бензобак, и перед ним топливный фильтр. Снимается он очень просто. Здесь защелочка отщелкивается и он вытаскивается. Но есть нюанс. Надо выкрутить кронштейн вот здесь, М8. Есть. Фокус понимает? И вот второй. все заржавело. Сейчас посмотрим, как это будет сниматься. Винты внутри, на удивление, в хорошем состоянии оказались. Не заржавевшие, ничего. Это только поверхностно-ржавчина. Сейчас будем выковыривать всю конструкцию. Раз, два, шесть, ну, в общем, кронштейн я ободрал болгарочкой, зашкурил и покрасил. Чтобы он быстро, краска быстро сохнущая, но сейчас холод, мороз. Я его сушу феном строительным. Но нужно чтобы металл нагрелся в принципе она минут за какой-то короткий как промежуток времени это все должно высоко забавно что прежний фильтр стоял верх тормашками что у меня сомнения какие-то а нет нет нет у него все тоже верно стрелочка у этого вальцовка сзади у этого спереди китайский зекерт ну что собираем конструкцию и вперед. Снял с машины генератор, потому что он не дает зарядку. Конечно, пришлось помучиться. Пара болтов. Отошла нормально, он находится вот здесь вот. Но, чтобы снять третий, пришлось снять вот здесь защита пластиковая стоит сзади. Открутить тягу стабилизатора, чтобы подлез ключ, трещотка. Размочив в течение двух дней ВДшкой, он открутился. Сам проблемный болт, который там встал хорошенько. Ну ладно. И что мы видим? Слюхно-оранжевая оранжевая часть. Даже, может быть, там проходил ток, но сквозь эту жарчину он не пробивался. Ну что, будем дербанить его. Есть обгонная муфта у него, даже вроде живая. Ну что, сейчас разберу, отдефектую и закажу запчасть. Видео с ремонтом гены куда-то пропало. Ремонтировал я генератор просто, не вникая, что конкретно сломалось. Заменил диодный мост, регулятор щетки и подшипники. Это все стоит недорого. разобрал блок розжига что мне здесь он не работает что мне здесь не нравится вот эти контакты их обратная сторона они все как будто в трещинах видно нет пытаемся увеличить пытаюсь их прогреть все заработает нам повезло сэкономили 3000 на китайском блоке ну вот Готовность номер один. Поменял Переднюю подвеску Полностью все новые тормоза Перед, зад, медные трубки Заменил Точнее, перебрал генератор Поменял блоки Блоки блок управления ксеноном Поставил брызгалку Колхоз, но зато дешево И можно пройти техосмотр И вопросов не будет у гайцов Понятно, что по кузову остались недостатки. Бампер не крашеный. Но это удовольствие я растяну ближе к весне. Все. Еще ручку осталось доделать. Ручку заказал. что то которую до этого заказывал, она сломалась. Все, машина готова к эксплуатации. Слегка ее ополоснул. У меня здесь на гараже есть система сбора воды в зимний период. Точнее, система сбора оттепель. За полчаса это ведро набирается. Можно слегка так ополоснуть и вылить ведро. Лучше как в любом случае освежить машину. При езде у машины появился странный стук. Поднял колесо. Вот смотрите на этот наконечничек. Он живет своей жизнью Сейчас поменяем Взял самую недорогую Проблема их состоит в том, что у них Внутри нет смазки Я разобрал, набил туда смазочки, и поменял пыльник Родной там был из некачественной резины Я поставил это новый старых пыльников своих Но здесь походит Ставим ну, В общем махнул Здесь в принципе все просто Надо ослабить вот эту гайку Чуть-чуть туда, в ту сторону крутануть. Ключ убрал. Два, на ключ на 22 И эта штука выкручивается. Здесь открутили. Это снимается вот сюда ударом молотком месткой, она выпрыгивает. Вот Все. Ну, сначала желательно вот этого открутить. Что на весу это крутить, а начинается система болтаться. Все, и в путь.